Добрый день, уважаемые коллеги! С вами на связи Лотникова Лёля. И сейчас я вам покажу, как в браузере Яндекс открыть дополнительные подбраузеры. Итак, мы с вами находимся в Яндексе. В правом верхнем углу наводим мышку, где вот они три линии. Кликаем на нее. Здесь перед вами открылись различные функции. Мы с вами находим настройки. Кликаем на настройки. Опускаемся ниже до того места, где написано «Добавить профиль». Кликаем на «Добавить профиль». И вот столько профилей, добавочных подбраузеров, добавочных профилей вы можете открыть. Допустим, мы сейчас с вами хотим открыть браузер под названием «Мальчик». Ну, там будет изображение такое. Кликнули на «Мальчика» и «Создать на рабочем столе» и добавить. И обратите внизу, обратите внимание, внизу уже под браузер готов. Снова возвращаемся в настройки, опускаемся к добавить профиль и добавляем еще один тот, который нам с вами необходим. Кликаем на Добавить и так добавляем столько, сколько вам нужно. Вот и все. Будут вопросы, пишите.